Я сказал, что а я уже заказывал только что, человек Ребята, тихо, ребята, секундочку, тихо, пусть этот человек на камеру откажется исполнять приказы ВСП, все снимаем. После этого пакуем человека, несем в Ребята, повторяйте свои слова. Это уже, по-моему, то самое. По-моему, уже здесь тихо, тихо, тихо. Это, по-моему, здесь уже, уже, уже то самое. Что это на Это табельные майорки. Хорошо. Так. которая говорит о том, что невыполнение законных вымоги, начальника патруля. Вы начальник патруля? Так точно. Все за, за собой а, накладывание административных... арестов. Хорошо, понял. Услышал. Дальше. Еще раз попробуем. По Пройдите с нами, пожалуйста. Вы предлагаете. Так. так. Равно, Пойдем. В общем, настрое, которое назначено, остальные... Давайте же создать толку. Значит, я был в ВСМ. Все, недокументально. <свят> <свят> <свят> <свят>